Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, а также те э, видеозрители, которые будут нас смотреть на канале YouTube и на Facebook. А сегодня, как уже было объявлено, у нас э, в эфире э, интересная программа. И э, главное действующее лицо сегодня э, у нас болгарский ясновидещий, э, проживающий, правда, уже давно. В России, в Москве это Тодор Тодоров, который у нас сейчас на экране, на нашем. Ну и участвует в этом эфире Михаил Мелихов, как ведущий этой программы, Центр Сангейтс, а также известный журналист из Нью-Йорка Ярослав Беклимиш. Я с вами хочу поздороваться. Здравствуйте, Тодор. Здравствуйте, Ярослав. Добрый день. Я да. рад... с вами... Добрый, добрый, добрый день еще раз. Да. Два а, раза поздороваемся. Тодор, мы только что закончили с Ярославом передачу. Работа нас нашла в итоге. <с вот. <с да, <с она нас нашла и мы сейчас в эфире. Вот такая у нас работа быть в эфире. А потом дать возможность людям с нами согласиться или же не согласиться. Чтобы это сделать, им надо позвонить всего лишь по телефону 847 226-9956, или же позвонить э, в прямой эфир, это 224-975-9976, или же задать вопрос по скайпу, это SunGates108, SunGates, солнечная ворота, на конце буква «С». Веб-сайт это sungatesradio.com, где вы можете с нами, можно сказать, э, поспорить и даже объяснить, Почему вы с, с нами, или мы с вами не согласны, мы вам ответим. Давайте мы познакомимся с вами поближе, потому что я, так сказать, знаю, чем вы занимаетесь, поскольку даже еще когда мы не были знакомы, я вас видел по телевизору в программе «Битва экстрасенсов», сезон номер 14. Я не ошибся? Нет, нет, не ошибся, да. Mm -hmm. Все правильно. Хорошо. Ну, давайте расскажите о себе немножечко, кто вы, что вы, почему вы... И вообще, вот мы с Ярославом говорили, ты чем занимаешься? Да я, говорит, пою. Нет, на работу куда ты поешь? Тодор, вы ходите на работу, или это ваша, так сказать, профессия быть экстрасенсом? знаете, я всегда, я люблю, как сказать, шутить над собой, смеяться и веселиться, ну так, отношусь к себе очень так, эмиристически. Для меня в жизни всегда было э, очень сложно ответить на два вопроса. Где я работаю, то есть кем я работаю и где я живу, потому что я кем только не работал, и где я только не жил. – Космополист, <с короче. – То есть, даже Баба Ванга когда-то при встрече она говорила, когда ты сядешь на свои задницы, тоже она вот это заметила. Профессии у меня были много по моей жизни, но всегда сопутствовала одна из главных, даже, не знаю, профессия не профессия, нет, это не профессия, это состояние души, это состояние понимать. Мира, видеть, ощущать, это всегда со мной присутствовало, как я себе помню с детства. Я думал, что все так умеют, это знают, а потом оказалось, не все. Потом, когда пытался признаться в этом, ну, как-то получалось, что ну, это неправильно, это, то есть никто тебе не верит. И когда случались очень явные вещи, которые происходили на глаза, до этого я видел, что будет и что случится, я начал обвинять себя, что я виноват в этом, потому что я это так видел, и как будто я это захотел, и это так случилось». Я не понимал многие м, таких, как сказать, понятий, что происходит вокруг нас. Потому что материальный мир, я где-то читал, что он 0,03%, а энергетический мир, все остальное. А мы понимаем в основном только и то не до конца материального мира, а духовного мы не понимаем. Ох, Тодор, я ваш союзник полностью так, в этом, а, совершенно а меня, согласен. Да. А у меня вопрос другой. А где тогда, если 97% это мир энергетический, а где находится духовный мир? Или он, в вашем это понимании, есть это духовный есть духовный мир? Это энергетический это есть духовный мир. Только Просто, Я... просто, это, это... просто да. другими словами, да? Да. Вы вот. знаете, простите, неделю тому назад у нас было такое мероприятие интересное Body Mind Spirit в нашем центре. И вот пришел человек. И он говорит: я вам показываю: вот у нас вот этот специалист, этот специалист, а это энергетический целитель. Он говорит, а это как? Я говорю, ну как, что такое энергетический? То, что целитель это как бы ему понятно. А что такое энергетический целитель, ему было непонятно. А какая энергия? Он спрашивает. Я говорю, ну как. Ну, человек берет свою энергию, направляет куда-то там на другого человека, больное место. А в чем она измеряется, он мне задает вопрос. Я говорю, ну, я не знаю, в чем она измеряется. Ну, энергия, энергия. Ну, я могу как бы назвать, только не знаю. Он говорит, а вот я, вообще-то говоря, по образованию физик, и энергия всегда изменялась в джоулях. Джоуль. Я ему говорю, послушайте, но ну, это же мир материальный, там, где вы изучали джоулях. но существует же вторая половина мира восточная, которая эту энергию, они не измеряют в джоулях. Они даже понятия не имеют, кто такой джоуль. Был и что такое джоули есть, если как мера измерения. А, поэтому, значит, ну, как бы вот вы измеряете 3%. Ну, слава богу, что хотя бы 3%. Потому как, есть, как, как бы должно быть и меньше еще. Но люди же привыкли верить о том, что это не 3%, и не дай бог, это, это все 100%. Как? Ну, я да, хочу вернуться. Ну, э, я как-то буду немножко более э, не растягивать это. Я хочу сказать, что такая штука произошла э, в моей жизни. Э, э, я даже не знаю, как ее называть. Метамерфоза, что ли, спираль, что ли. Я даже не знаю, как. До сих пор не могу понять. Э, то есть объяснить вот эту э, ситуацию. Э, получилось так, что когда с Баба Вангой встретился, я никогда не думал, э, что... Будет момент, что надо переводить русским людям, которые там, просто никто не знал русский язык, так получается, там очень много народ, так получилось, я переводил. Ну, переводил, это было нормально, никакого из этого я не делал, никаких там, таких, там, что я это сделал, нет, это было нормальное явление обычное, надо перевел и все, и вот так. Да, Тодор, вот. у меня по ходу дела к вам вопрос. А скажите, в то время, когда вы были переводчиком у Ванги, вы знали о своих способностях? Или, ну, да, так? знал. Вы знали, я да? Знал. И да. она, естественно, знала, баба Ванга. Ну, она, она, конечно, знала, но я же, как сказать, дело в том, что человек, когда идет к экстрасенсу, есть навидящую, у него жизнь делится на два этапа. До этой встречи и после этой встречи потому что человек всегда меняется и у меня был этап до нее я конечно не мог прийти к ней попросить спросить как мне быть с этим что делать и прочее потому что это как-то не знаю я стеснялся об этом и не могу даже объяснить почему но очень боялся пойти туда спросить я нашел повод пойти к ней ради племянника вот, типа она не угадается и не догадается, и под этим делом я еще спрошу про себя. Ну тут-то не получается. Она-то не проведешь ее, она сразу, я стою, она говорит, ты стоишь, иди сюда, давай садись, и началась юмор, там меня подкалывает, шутит. То есть она была очень интересный человек, кроме того, что она была как знаменитая, как ясновидящая, но она была. Как говорится, благородный души человек, потрясающий души человек. То есть нельзя вот это тоже отделять от этого. Она э, э, высокой культуры, потому что она умела, э, э, то есть на, народный психолог такой. Нигде это не училась, кроме этого свои видения. Это же инструмент, но ты же должен знать, как это передать, как это объяснить, как сказать человеку, кто-то умер, кто-то не умер, как лечить, чего что и чего что. Поэтому это же целый Подход – это целая психология, это никому не учится. Скорее всего, видимо, она училась, по, на, по, как сказать, интуитивно к этому подходила. Вот. И с ней довольно долго беседовали, но единственное, что там постоянно мешали спецслужбы. Что мешало? Спецслужбы мешали, а, спец... Какие? А, болгарские. Какие? Болгарские или русские? Болгарских. Она, она всегда была под наблюдением, она была официально на работу устроена в институт судистологии, э, официально, и там, значит, у нее была машина, водитель, охрана, и в каждой комнате у нее было подслушивающее устройство и был телефон. Только подслушивающее устройство не было на балконе на второго этажа, а везде стояли прослушки и людей, которые все это... Один за ней стоял, другие стояли за клиента, который был. Ну, может быть, еще где-то других, которые я, видимо, я не, не знал о них. А она об этом знала тоже, да? Конечно, знала. Она, она даже вот, когда мы разговаривали, он подходил сзади к ней, она, ощущая это, она поднимала рукой и на болгарский говорила «Махай мисс от главатора". То есть уходи с моей, от, от моей, по-болгарски, иди с моей головы, отойди от моей головы, иди в сторону. То есть она его просто прогоняла, вот, э, то есть он а -а -а, опять уходил. То есть со мной, когда подходил другой, э, чтобы нас все время мешали разговаривать, и все вот так слушали, о чем мы говорим, она его тоже говорит, отойди от... Э, мальчика, отойдет детету, от ребенка, то есть она мне и мальчики, и ребенок, и, и вот так по-разному называла yes. меня.